Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам отзыв и обзор книги Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов» и «Конец света». Сразу хочу вас предупредить, что в этом видео будет много спойлеров. То есть, я раскрою существенную часть сюжета. Поэтому, если вы не читали эту книгу, то вы можете многое потерять, посмотрев этот обзор. Итак, Харуки Мураками пишет свою книгу в середине 80-х годов. Эта книга разделена на главы, четные и нечетные. В четных главах идет, идет повествование из выдуманного фантастического мира, города за стеной, где ищут череп единорога и… ошибся… из города за стеной, в котором живет читатель снов. И перед тем, как он входит в этот город за стеной, ему прокалывают глаз специальной тонкой проволокой, чтобы он мог получить статус читателя снов. А вот череп единорога ищут в другом месте, то есть в другой части книги. Это в нечетных главах, которые рассказывают о, условно о нашем мире. В котором есть профессор, который э, изобрел специальное устройство, которое может тушить звуковые сигналы Про, на всех частотах. То есть, если мы возьмем это устройство и настроим ее на специальную частоту, например, на частоту голоса человека, то а, этого человека не будет слышно. И он проводит эксперименты в, в своей подземной лаборатории, и ему помогает его внучка. И когда главный герой а, – это специальный шифровальщик, которого нанимает профессор, чтобы сохранить свои секреты, он э, приходит к этому профессору, чтобы получить э, задание и предоплату за работу, то э, его встречает внучка, которая говорит, а он ее не понимает. Например, я вам сейчас зачитаю, э, как говорит эта внучка. Она говорит «Тату села Что это? Непонятно. Или «Пруст». Но это не Марсель Пруст. «Тату села". «Сэла». А, а и герой думает, что это турецкий язык. Зум 100 села. То есть, этот профессор, он настолько потуш, потушил звук от этой внучки, что ее не, не понимает. И оказалось, что за тех... он разработал не только эту технологию. И за этими технологиями охотятся нехорошие люди. То есть, если эти технологии попадут к нехорошим людям, то а, всему миру будет плохо. И главный герой, от листа, лица, лица которого ведется повествование, этот герой называет себя я. И он шифровальщик. Он но не обычный шифровальщик. Таких шифровальщиков на весь мир наберется десяток. Потому что они шифруют с помощью возможностей своего мозга. Для того, чтобы подготовить такого шифровальщика, требуется много лет работы. И из группы шифровальщиков, в которой учился вот этот человек, уже некоторые из шифровальщиков погибли. Почему никто не знает. И есть предположение, что они погибают именно из-за того, что на их мозг, в их мозг была вложена специальная формула для шифрования. О которой чуть подробнее потом. И вот э, этот шифровальщик, он приходит к этому профессору, чтобы забрать данные для шифрования. И э, после этого, после того, как он заберет эти данные, он их зашифрует и вернет обратно профессору, уже в зашифрованном виде. И уже никто, кроме него, обратно эти данные не сможет расшифровать. А, это особенность такая, потому что у каждого из этих шифровальщиков, как, о которых я выше говорил, свой алгоритм шифрования. У кого-то алгоритм называется, допустим, «Березовый лес», а у кого-то называется там «Лазурное море», у кого-то, как вот у этого шифровальщика, его алгоритм называется «Конец света». Так же, как и называются а, главы нечетные, как четные главы этой книги. И я впервые... Увидел, несмотря на то, что я эту книгу читал э, в середине нулевых, и потом я еще ее, может быть, два или три раза я ее перечитывал позже, э, до этого я не видел книг, в которых бы повествование шло э, параллельно. То есть в нечетных главах шло про один мир рассказ, а в четных главах про другой мир. И это привлекло внимание, когда я эту книгу покупал. Кроме этого... Вот такого издания я больше не видел с тех пор. То есть, вот в такой обложке твердый переплет с таким дизайном. Сзади фотография Мураками. Название по-японски. И э, не видел я больше такого издания с тех пор. Только лишь где-нибудь на Авито или где-то в Перекупах. И о чем, собственно, хотят, хотел бы нам сказать автор, как я думаю. То, что возможности мозга человека, они безграничны. Что в том числе его можно натренировать на э, сложные действия с текстом, музыкой и э, цифрами. Можно на, на, натренировать мозг на шифрование и дешифровку. И вот э, этот шифровальщик рас, рассказывает от первого лица, как он делает э, первый этап шифрования. Он называется стирка. То есть, при стирке данные обрабатываются каким-то образом. И эту стирку он проводит в лаборатории профессора. И он забирает, он забирает результаты стирки, которые он провел по, по, по, по определенному алгоритму с собой. Но если эти результаты кому-то попадут, то их уже будет тяжело расшифровать, но возможно. И когда шифровальщик уходит от э, профессора, о, за ним начинается охота. Э, описывают э, охота, Во-первых, э, этот профессор живет э, в подземном мире, в, в, под землей, и чтобы перебраться в город, он, э, шифровальщик и внучка, пер -п -п переплывают через подземную реку, а в подземной реке живут чудовища, которые охотятся в том числе и за профессором. И, они убегают а, и поселяются в квартире а, шифровальщика. И после этого, после того, как а, шифровальщик, а, это я вам сейчас рассказываю, кратко о а, сути а, нечетных глав. Про четные главы чуть попозже поговорим, как раз мы сейчас к ним подойдем. А, и шифровальщик принимается за работу, которая называется шафлинг. Шафлинг занимает три этапа. Причем три этапа нужно строго следить за временем. Он ставит таймер, погружается в шаффлинг, который уже идет через его мозг, то есть он читает результат стирки, который он забрал от профессора и с другой стороны у него лежит лист бумаги, на которой он выписывает результаты э, шаффлинга. После этого э, он отдыхает, у него Uh, допустим, 12 часов он работает, 12 часов он отдыхает. Причем этот отдых, он отличен. То есть, никаких чтений книг, просмотра телевизора, прослушивания музыки и так далее. То есть это может быть поход по магазинам, там прогулка и так далее, готовка еды. Uh, такая работа, другая. Другая работа. Как, как, как, как говорят люди некоторые, uh, лучший отдых – это смена вида деятельности. В том числе и сон сюда входит. И он работает по часам. То есть, у него 12 часов. Могу ошибаться в цифрах, 12 часов у него э, шаффлинг процесс, 12 часов у него отдых. Потом опять 12 часов шаффлинг, 12 отдых. И так три раза. То есть три этапа 12, 12, 12, 12, 12, 12. Или не помню, ну не важно, цифры условные. И э, за эти три этапа, он за три подхода он полностью за зашифровывает э, информацию. Но при этом происходит то, что на него охота идет одновременно в мире, в мире э, страны чудес без тормозов, потому что эта информация, которую он зашифровывает, нужна кому-то. В, в его квартиру вламываются, э, ломают мебель, но в это время его нет, а результаты надежно спрятаны и так далее. То есть все так, такой, такой одновременно детективный и такой сюжет типа триллера. И мы подходим кратко уже к обзору четных глав». А вот четные главы показывают, что собой представляет метод конца света, который вложен в мозг э, этого шифровальщика. Э, то, о чем я выше говорил. Город за стеной. И опять повествование ведется от «я». Как я понял, как читатель, читатель понял, э, о чем этот конец света, начинается с того момента, когда в мозг э, на этапе обучения этому шифрованию, в мозг этого шифровальщика вкладывается вот этот образ. И в тот момент, когда шифровальщик, то есть на этапе обучения его шифрованию, то есть в тот момент, когда а, конец света, вот этот город за стеной, становится внутри мозга шифровальщика. А, шифровальщик, это, это, это, это литературное «я», входит в этот город конца света, ему протыкают глаз, он становится читателем снов. И а, одновременно... Одновременно получается так, что и в, э, мире конца, в мире страны чудес, без тормозов, ищут единорогов, череп единорогов. А в конце света этот про против единорогов написан в книге, которая хранится в библиотеке. И постепенно Мураками сближает эти два мира. И э, человек э, в конце света, в городе за стеной, находит способ оттуда сбежать. И здесь автор нас подводит к тому, что если человек, который э, находится в конце света, а это, по сути, алле аллегория, аллюзия, метафора на то, как работает мозг человека. А, то есть, если этот вот э, разумная часть, которая находится внутри конца света, она сбежит, а там есть специальный то ли водопад, то ли водоем около стены, и он хочет в этот в в в водо водоем нырнуть и вынырнуть с другой стороны стены. Потому что он выяснил по расспросам среди жителей города, что есть возможность таким образом оттуда уйти. И здесь получается так, что в условно-реальном мире, то есть в мире страны чудес, этот шифровальщик здесь сидит в машине, и он находится на грани смерти. И на этом обрывается сюжет. То есть в... В стране чудес шифровальщик сидит в машине на грани смерти, а, потому что он устал, потому что он, ну, с ним что-то уже не то, а, чисто из-за нарусок, из-за отшифрования. А в мире конца света он хочет поднырнуть а, под, под, под воду, под стену и выйти а, из а, мира конца света. Что опять же, как мне как читателю кажется, что это тоже символизирует смерть. То есть он умрет и в, в мире страны чудес, и в мире конца света. Но опять же, я не могу утверждать точно, почему, что, что это именно так. Но вот эти метафоры, образы про единорогов очень хорошо написаны э, у Мураками в этой книге. Это был отзыв и обзор на книгу Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов и конец света». Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, уведомления, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях, посмотрите другие обзоры книг них или по ссылке в описании. Всего вам доброго и до новых встреч!